Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня с вами мы с вами сыграем в антиксес на компьютере. А предупреждаю, напоминаю тем, кто... Не, знаю. кто не знает, у меня клавиатура не работает, совершенно не работает. Так что просто я начинаю потихонечку. Тут свое имя я вставила, так что начинаю потихонечку. Ну, давайте вот так вот сюда зайдем как бы на компьютере мало кто заходит. Я управляю мышкой, не думайте, потому что клавиатура не особо удобно И вам придется привыкнуть к этому. Так что... Эксклюзме. А, ну что? О, что такое пустота? Okay, давайте начнем. Надеюсь, я буду предателем. Надеюсь, я буду предателем. Буду предателем? Буду предателем? Логично. Ну ладно, как бы и тут тоже неплохо. Чего у меня? Реактор. Ну пошли в реактор. Самое опасное место. Банана. Ты не сканируешься почему-то. Ты не сканируешься. Ну хотя... Сейчас стой. Обычно же... Ну, уж у меня просто багануло. Все бывает в этой жизни. У меня мышка просто с ума сошла. Тут у нас уже нашли тело, так что вообще отлично. Где? Ага, в теплице. Я в раздевалке стояла. Извините, что так быстро, обычно я на клавиатуре вообще... На настоящую клавиатуру я печатаю быстро, достаточно-таки. В раздевалке была. Ну, тут какая-то фигня произошла. Просто мне страшно было. Не знаю, даже рыжий себя подозрительно ведет, Так что я зарыжила, ничего не знаю что ну, ну, ну, ну, просто что что твоя и все скип а я одна заранжировала типично я так ни ну чем чем мне надо не в реактор надо балкон как раз таки в балкон пошлите в балкон мне вот сюда надо так нет, бирюза он чист. Желтый тоже. Может, это просто... Ну, как бы... Все, я выполнила задание. Что еще? Стартовая площадка. Стартовая площадка. Пропи... Ой. Как раз таки тут столовый. столовой выполнил задание. Вот так. Рефракторы пусть сами чинят. Как бы... Ничего сложного не имеется. Так. Uh, С 2 Извините, что я не такой профессионал, и что не так быстро, ну, блин, хотя бы что-то. Стартовая площадка, офис, нам еще офис надо будет, и управление, разумеется. И тут, кстати, ну, там где-то в другом месте, за скилл, допустим, там есть небольшой баг с картой. Я вам обязательно покажу, если у меня хватит памяти зайти, как раз таки тут. У меня, как, это не про версия, конечно, как вы знаете, так что... Блин, у меня 5 минут всего лишь. Это красный. Мне всего лишь 5 минут для того, чтобы просто записать часть, потом это все монтировать. Окей, okay. Евсентеем. Я пока зайду в The Skilled. Там The Skill должно же быть. Извините. Вот The Skill. Как раз таки зайдем в The Skilled и посмотрим там небольшой баг. Сейчас я вам даже покажу, если у меня будет это задание. Я покажу. Ага. Ага. Вообще отлично. Вообще ничего не знаю. Я ничего не помню. А, кстати, надо сейчас приезжать просто. Ага, здорово, он чист. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. Вс, я, я не спалилась, я я чистая, я, я, я чистая. Меня не спали, надеюсь. все это правильно. Я предатель и вот рету темно-зеленый. А, нет черный. Темно-зелнным вообще. вообще. Никакой. Я и.. Синий вообще покинул. Чего рек нашел? Я еще лучше мудрее буду, потому что, ну, блин, как на камеру идешь. Я предатель в кавычках. Ну тогда скип. В чем проблема? Просто скип. Не все просто по одному. Все просто по одному. Вообще отлично. Всё, пошли дальше пошли дальше пошли дальше Пош... ты, ты дебил ты чуть не спалился ручок саботаж давайте сделаем саботаж в электричестве электричество более логичное, вообще даже заебительская сейчас здесь этого места же кто-то пойдет что если не пойдет, то ладно. Уже. В управлении. Черный, ты что так быстро убиваешь? Не знаю. В управлении то это неизвестно я лично скипаю ну, блин черный вообще спец у него тем более вот эта вот клавиатура мышка вообще удобно а и кстати вот и видео ну, с друзьями там все вот это вот на моем втором канале Эээээээ... будет обязательно так Только... не сегодня не знаю ну ай обязательно будет Обещаю, оно будет. И победа. Просто я даже ничего не сделала. Сейчас последнюю карту сыграем. Тогда, ну и тогда все. Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. То есть, ну, делайте все просто что обычно я вас спрошу. И что, я много прошу что ли? И напишите в комментариях, какую игру мне еще сыграть. В репортер я играла. репортер 2 я устанавливать не буду, потому что у меня сейчас Zoom и Google Meet, которые память заняли достаточно такие, извините. Сейчас и видео у меня, вот тем более вот с компьютера же видео сейчас записывается тоже. Это будет ну, долго монтироваться и плюс много весить, эта вся бельберда. Uh, ну 14. короче вы поняли вообще о чем я толкую, что вообще здесь может происходить и вся вот это... так я даже не знаю чем такое так что, просто ждите видео ну и советуйте тоже какие-нибудь игры, потому что ну блин... ребят, вот... алтер, биг бро или сейчас не он, не знаю Дазер Стендов 2, пожалуйста, советуйте игры, вот, uh, кто еще, на кого я подписана, Милка, W35, по-моему, тоже, советуйте игры разные, ну, все что угодно, кроме Роблокса, я в Роблокс не особо, и плюс он у меня лагает жутко, жутко лагает, так что вы не обращайте внимания, я, я, я, я, я просто жабыла. А я просто жвачок. Да, мне до мормока еще далеко. Очень далеко. Жутко далеко. И наконец-то меня нашли. Наконец-то я Я незабываемая. Ой, да, это, это, это... просто жуть. Это, это просто вообще ничем я зря вот этого сделала, потому что монтирование это все равно эти руки, они уйдут просто просто я хотела бы вот здесь ну, хочу в нижнем углу вот это сделать ну короче, вы поймете, о чем я вообще говорю желтый на камерах желтый слетел желтый слетел Понимаешь? слетел я, я не знаю, почему вот, вот некоторые любят тут, вот, когда я делаю вот этот вот или когда смеюсь, какой, нибудь не знаю, ВК это знают в сообществе э, дико им. Если что, ссылка будет на это сообщество в описании, если это вообще возможно будет его оставить. Ну и... и я, я просто не знаю. Они наконец узнают? Нет? У меня... черный же не предатель? А нет, там не смогли принять единого решения. Не думайте, у меня плохо нету. Я нормальный человек. Так, навигация, навигация, навигация, навигация. Навигация. Я ненавижу скачивать файлы, Это я не люблю. Я вот вот мое любимое задание, оно... Оно, оно вот тут. Ну вот, короче, вы видите другую штучку. Что... Все отлично. Все отлично. Просто отлично. Я микрофон еще пока не купила. Микрофон и в камеру я возьму... В январе месяце, наверное. Наверное. не знаю. Ну, в январе, феврале месяца. Что-то такое. Так что просто-напросто ждите. Все обязательно будет. Скоро у меня аппаратура будет. Я вам гарантирую. Короче, вот он, баг, Смотрите. Делаем вот так и вот так. Ай. Вот так. Да. Почему она на телефоне работает? Пиу. Пиу. Пиу тупость это просто тупость что это удлиненная горы вообще отлично привет мертвым здесь ответят мне я была в электричестве Окни черные. Ты вот подумай. Какие вы тепилы. Втепел. Полный депел. Извините, что я шоколад говорю, что у меня родители дома. Не бы так и с радостью во весь голос орала, Вы сами знаете. Так что типичная я. Боже, когда я пересмотрел Брайана Марса и Винди, и ты соедини... соединилась в одно лицо. Просто лицо в одно, понимаете? Понимаете, о чем мне толку? Здесь, понимаете? Теперь чешу за ухом, как собака. Со мной все в порядке. Я точно человек. То есть, как Якубович, это вот, да ладно, я не знаю, я вот обжарапаю через, я... Блин, если вы хотите вообще, чтобы вот чисто поговорить со мной, чисто, ну, чтобы я не прихотела играть, вот, ну, вместе пообщаться, то, блин, я с радостью. Всегда с радостью. Если что, просто пишите в комментарии, когда мне начать трансляцию. А, сегодня трансляция будет в Девять вечера по казахстанскому времени по MNQs. Если что, присоединяйтесь, кто у меня в дискорд есть. Тут молодец, кто нет, то Адьос и мигус. До свидания. Я вас увидеть не хочу. Ладно, Шучу, даже не думайте, отписывайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, короче, все ладно, молчим. Мой дорогие. Ага. Ещё те, дурочки. Ну ладно, ребят, заканчиваем на этом наше видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ставьте колокольчик. Также желаю вам удачи. Те, кто отдыхает, отдыхайте дальше. Те, кто учится, ребят, я вам, я вам сочувствую в раз. Так что, сегодня трансляция будет, а следующее видео у нас будет... Да. Давайте в пятницу или в субботу. Там, если что, я придумаю график. Так что, всем пока!